знаете, что в эзотерике есть понятие, которое называется духовное имя, которое обычно хранят в тайне. Так вот, если человек говорит духовное имя, тот, который занимается эзотерикой, то вот спросив, допустим, у меня есть духовное имя, хотя сейчас оно другое, но тем не менее скажу, мое духовное имя Улар Гесет. То есть, если меня просматривать как Улар Гесер, который влиял на кого-то, то, возможно, будет другая картинка. А если просматривать меня как Андрей Дуйко, то будете видеть огромную и страшную защиту. Где я буду находиться рядом с самыми страшными классами гневных духов, их 11 это духи зла, их 11, я завтра буду о них рассказывать. Это духи рак, хадипиша, мимикрикса, рамы и так далее. Они имеют свои визуальные картинки, люди, которые проходят мои ступени, получают защиту и знают, что такие существа могут очень существенно